8 мая у нас пройдет 274 номерной турнир UFC. В данном видео хочу рассмотреть как раз-таки бой этого турнира в легкой весовой категории между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном. Делал я, кстати, прогноз на бой Майкла Чендлера против Джастина Гейджа, где ставка не сыграла на победу Чендлера, что было очень неприятно, так как коэффициент не зашел не из-за того, что у Миши в бою просто Пошло что-то не так, что-то не получалось, а потому что у него в голове пошло что-то не так. Очень разочаровало меня это выступление, особо, судя по общению с Чендером в перерывах между раундами с его командой их тоже. Ну, кроме неприятного осадка по бою, появились еще вопросы к его интеллектуальным способностям в целом. Ну, ладно. Так, Миша Чендлер, это 36-летний боец, боец из США. Провел он в профессионалах 29 боев, которых одержал 22 победы. Пришел в UFC с известного нам промоушена Беллатр, в котором провел практически всю свою карьеру. В Беллатре три раза завоевывал он титул чемпиона в легкой весовой категории, три раза его терял. Ну, Миша, естественно, считается топовым бойцом в uh, его послужном списке находится достаточно серьезная оппозиция Передрал, передрался он с практически всеми топами легкого дивизиона билатор uh, и не только Беллатр там и с, в этот легкий дивизион и м -м, приходили бойцы из UFC довольно таки серьезные вот ну и в 21 году решил он попробовать свои силы uh, в UFC где встретился с в Протагония с Дэном Хукером, который отправил нокаут в первом раунде. Но это довольно-таки неплохо, потому что Дэн Хукер в то время ну, был э, достаточно серьезным бойцом, э, топовым бойцом э, легкого дивизиона UFC. Но после этого был бой за Титул Соливера, где он уже сам во втором раунде отлетел нокдаун с последующим добиванием. Ну а крайний бой, естественно, бестолково проиграл Джастину Гейджи. Ну, Миша это довольно-таки универсальный боец, Я является он базовым борцом, имеет хорошие боксерские навыки в стойке. Есть у него проблемы с выносливостью, начинает свои бои Чендер довольно-таки активно, и уже после первых раундов его кардио проседает. Но, тем не менее, есть он него нокутирующий удар, Миша может его выкинуть в любом раунде, что довольно-таки опасно. Его оппонент Тони Фергюсон, это 38-летний боец из США. Провел в профессионалах он 34 боя, в 28 из которых одержал победы. Бывший временный чемпион UFC. Легендарный ветеран UFC. Боец ударного стиля. Обладает довольно-таки непредсказуемой ударной техникой. Что доставляет и доставлял, и доставляет. Я думаю, что и будет доставлять какое-то время еще проблемы его оппонентам. Блудает он также отличным кардио, хорошим партером. Шел как-то Тони миллион лет назад на стрельки А6-12 побед подряд, но Фергюсон боец не молодой, годы берут свое и уже в последующем бою против Джастина Гейджа потерпел поражение. Да, карьера Тони Фергюсона уже давно находится на спаде. Задолго до поражения Джастину Гейджи, который просто разбил Эль -Ку своей мощью. В оправдании двух крайних поражений Тони хочу заметить, что до боя с Оливьерой и Дариушем Фергюсону не попадались грэплеры такого высококлассного уровня. Поэтому я пока не хочу списывать Тоню со счетов. И мне кажется, что у него есть шансы победить Ченлера. Ну, учитывая, что Миша, как в бою с Гейджем, может легко забыть, что человек это разумное существо, наделенное способностью думать. Ну, а в общем, конечно, у Чендера больше шансов на победу, я считаю. У него борцовские навыки получше. Думаю, он сможет переводить Тони на конвас, Вполне вероятно, что и удерживать он его там тоже сможет. Ну, а в стойке... Ну, по крайней мере, в первом раунде он будет значительно опаснее Фергюсона, так как Миша является взрывным бойцом с динамитом в кулаках. Вот. Но во втором, в, третьих, в третьем раундах инициатива в этом аспекте боя, вероятнее всего, перейдет все-таки на сторону Фергюсона. Но это мы посмотрим, конечно. Но мне кажется, тут есть смысл присмотреться все-таки к полному бою. А именно досрочное окончание боя нет за коэффициент 2,6%. Вряд ли Миша сможет туда срочить Фергюсона на конвасе. Это не получилось ни у Оливьера, ни у Дариуша. А у них навыки в партере получше, чем у Чендлера. Это факт. Плюс находящиеся на каком-то нереальном просто уровне морально-волевые качества Тони, которые он от боя к бою демонстрирует нам. В стоке есть у Чендера хорошие шансы зацепить все-таки Тони и отправить в нокдаун. Но мы много раз видели, как Калькукуй выходил из таких ситуаций. Не знаю, я, может, вообще попробую рискнуть и поставить на победу Тони с коэффициентом 4.1. Буду смотреть в субботу. Ну, именно в этот день, кроме ставки на этот бой, я выложу в Телеграм-канал варианты на другие противостояния этого турнира. Подписывайтесь на него по ссылке в первом закрепленном комментарии под видео. Оставляйте свои комментарии под видео. Интересно почитать ваше мнение. Ну а вот так, подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, давайте, до следующего прогноза, до следующего видео, пока.